Всем привет! Вы на канале Адамархи, сегодня я буду играть в такую, ну, как по названию, пейнтгиллер, хэлм, дэвнэвнэши. Эээ, данная часть э, пейнтгиллера является завершающей и самой э, топовой частью всей Здесь э, Она представляется как, э, как на моей, И это... Э, I Дэниел, очнись. Он приближается. Дэниел Карнер, у меня есть предложение. Да, у меня для тебя тоже. Умри! слышу. и налогов ты не тянешь. Семь легионов душ. За твою любовь. Почему ты мне помогаешь? Потому что ты чудовище. В битве с ада ты должен был погибнуть тысячу раз. Но ты все еще жив. Тебе здесь не место. Ты нарушаешь равновесие. Все. I'm going to go through this. Really?